Голубое озеро. После Голубого озера Юпшарский каньон. После Юпшарского каньона будем подниматься по Серпантину вверх в горы, в сторону озера Рица. Затем поднимемся еще выше на смотровые водопады и так далее. Отдохнем также на озере Рица, потому уже спустимся, будем потихонечку ехать вместе с вами далее. Но ну, нам да, пока еще сейчас впереди. Поднимаемся вверх в горы, нам еще ехать 30 километров до озера Грица. Сейчас вместе с вами мы увидим кедровую рощу. Кедровая роща была высажена в Абхазии для того, чтобы озеленить территорию республики Абхазии. Осталась такая небольшая роща, там снимался фильм по поясу Чехова «Дуэль» и «Август 8-е». Про войну снимались здесь, на территории республики Абхазии. Сейчас увидим кедровую рощу Рядом будет находиться калифорнийская секвоя Если секвоя в народе достигает огромных размеров То в Абхайске у такие уж они и большие Если у обычной елочки шишки вниз, то в секвоне шишки вверх, свечи Сейчас за городиком справа мы увидим кедр что Там зона отдыха, рядом калифорнийская секвоя Подъезжаем, сейчас все вместе посмотрим направо вот справа Кедр, и справа рядом Калифорнийская Секлоя. Сейчас еще раз все вместе посмотрим на правую, на возвышенность хребта, увидим башню. Вот она справа, наверху башня Хасанта Абам. Имеет два кольца защиты, один метр, другой полтора. Охраняло вход с гор и тепло было с сгор, то разжигался костер Ты был виден по всему ущелью Тогда знали, что сбита идет сгор Вон на справа, наверху башня Хасанта Аба. И наверняка вы уже обратили внимание Что нас справа сопровождает река Mm-hmm.